всем привет меня зовут глеб и с вами как всегда сигарет нет в сегодняшнем ролике я хотел бы рассказать вам про новый девайс от компании вопореза под названием вики после того как ребята из вопореза выпустили на это 80 очень функциональный и мощный девайс они решили отойти на второй план и выпустить что-то более слабенькое и показали миру своего вики который удивительным образом похож на вопореза Asmol. комплектация данного девайса самая простая в него входит мод картридж и кабель микро-USB, Также есть немного макулатуры, среди которой встречается гарантийный талон и инструкция. Производитель представил нам сразу 5 различных цветов, среди которых встречаются как яркие и пестрые цвета, так и вот такие вот обычные. В моем случае это черный. Корпус мода выполнен из специального пищевого пластика под названием PCTG, что дает нам понять, что данный девайс будет очень легкий, поскольку его вес составляет всего 25 грамм. Но при этом в руке он лежит прекрасно и обладает очень приятной Тяжестью. Высоту этот девайс всего 87 мм, что является стандартом для такого рода устройств. В плане управления здесь все очень просто. Функций нет, кнопки Fire нет и напряжение на картридж подается посредством затяжки. Работает эта кроха на встроенном аккумуляторе объемом 370 мАч. Заряжается через порт microUSB с силой тока в 0,5 Ампера. Но несмотря на это, мод все равно будет заряжаться довольно быстро. В верхней части устройства находится Картридж. Его объем составляет 2 мл, что является стандартом для подсистемы. Данный картридж является неразборным. Он работает на испарителях с сопротивлением в 1,2 ома. Заправка данного картриджа осуществляется сбоку. Регулировки затяжки нет, но это и понятно, поскольку на таком маленьком устройстве было бы очень сложно ее реализовать. Кстати, надо отметить, что она довольно тугая и очень сильно похожа на осмол. Так что, если вам визуально не нравится осмол, приглядитесь к Вики. В заключении этого ролика я смело посоветую этот девайс любому человеку. Он выделяется прекрасной сигаретной затяжкой, шикарной передачей. в нем отлично чувствуется никотин, его аккумулятора хватает на целый день парения, он заряжается довольно быстро, приятно лежит в руке, обладает крутой тяжестью и вообще он няшка. Так что если вы ищете какой-то девайс, на котором можно попарить крепкую жидкость или жидкость на солевом никотине, то берите Вики, не пожалеете. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет и до встречи на нашем канале.